Если Игорь Александрович Павлов задумчивый долг у нас пока оказывается, влочеку проблемы, Игорь Семенович. Вы в следующий раз попросите анкетку заполнить, и в том числе об ориентации. Понятно, как бы, да? А то, как пенсии у нас появляются. Это предыдущее выступление по культуре. Уважаемые участники публичных типа, слушаний, в, театрах и на в связи с тем, что уже устали, я очень кратко, кратко буду и скажу следующее, что бюджет округа и программы приняты на базе четырех бюджетов поселений и на базе предложений финансовых органов и экономических органов наших поселений. И хочу с ответственностью сказать, что наши комиссии работали и обсуждали в Совете депутатов и учли все предложения, которые были высказаны. Главами поселений и финансовыми и экономическими органами. Поэтому все программы, которые были созданы поселениями, будут исполняться в следующем году. Далее, как Виктор Михайлович сказал, что могут быть корректировки в последующие годы, но жизнь покажет. Мы прорывные места понимаем, знаем, на что обратить внимание, знаем, где больше нужно выделить денежных средств, на что обратить внимание. Все это, я думаю, что будет решаться и адаптироваться наша система, окружная, так скажем, в общую экономическую систему, как внутри себя, так и в Подмосковье. Я с удовольствием хочу сказать, что 154 миллиона на строительство школы направлено, и в следующем году первая очередь будет построена... Также хочу сказать, небюджетное строительство ведется и ведется строительство детских садиков. Поэтому увеличение от 10 до 15 процентов по всем практически программам, по городскому поселению идет и будет обещано, исполнено. Никаких волнений для пироговцев нет, экономика работает и результаты по следующему году, я думаю, что мы доложим достаточно оптимистично. Спасибо. What is he?